Всем привет! С вами Соник, это Амогус. Амогус! Так сказать, Амогус, да. Ну и у нас будет такое видео по, по нему. Хорошенькое. Если мы будем играть на всех картах, поиграем сегодня, там все с под импостерами. Давайте. Хоть, блин, клинде. Нельзя. Сегодня будем играть на всех картах. это сказать, смотрите, вот мы ник. Я узнал, как как поставить себе свой ник. Узнал. А через файлы игры можно поставить. Но я его не буду говорить как. Могут за... могут забанить. Но вам дал. Потому что через файл можно ник изменить, так сказать. Я это сделал. Пока, ну, я, конечно, еще не вошел, но мне пока и не надо. Если попросите войти, да, то, то, то какое условие будет как раз вам? Я вот озвучу. Но если попросите только войти в аккаунт, в мусы, надо, давайте, у можете. первая карта Airship будет. Очень круто. И давайте за 3 секунды поставим лайк, подпишитесь на канал, нажмем на колокольчик. Раз, два и и давай, давай, давай, давай. Три. Успели? Молодцы. Ну, продолжаем. Сейчас у меня больше будет такое хорошее видео, Меш... возможно смешное. Попытать даже мемчики сюда вставить какие-нибудь. Ладно. Ну, первая карта, конечно же, на шипе на новой карточке. Новая карта крутая. Я практически запомнил так. Пролет. Пролет это вроде. Я помню где-то. Вспомним, где день, пролет. Вот он пролет у нас. Давай, давай, давай, давай. Все, мы пришли сдесь, типа. Ч? Не понял. Ладно. Не знаю, что это люди произошло. Что? Угу. что я нажал не на то. Я тебе то лампочку нажал. Что-то пол нажал из меня. Тебе не понимаю, что. Ну и что делать? Давай подозрение, то есть. То а есть хотят лока кикать. Ну ладно, я давайте белокину. И все равно кого кикать. В принципе, пока. Я не знаю ничего так что пока как мне все равно. Все равно он может казаться непредателем так что нас могут этот фиолетовый нас может обмануть. Потом лучше будет его выкинуть потом. И так все делаем. то есть. Такие на, на того, кого вытасывает вот, подозрение, если это не он, то выкидывают того, того, кто свалил на него. Понимаете? Вот так вот, так, вот, такое, такое вот все в этом Амогусе. Амогус! Я был предателем. Кухня, карцер, главный зал, главный зал. Двигатели, двигатели. На да, то в двигатели сходим. Кажется, вот здесь крутая личка, поищи. Вот здесь, вот хорошая личка. Можно залыкаться, быть реально. Я не хочу сюда пока идти, пока у нас тут непорядки обычная катка где где где вот перфект перфект перфект вот вот вот быстро все мы нашли перфект вот это идем в эту у нас систему у нас где значит нам нужно и на нее подать Хорошо, давайте подадим. Ну, с приговорную усходим. По пути как раз вот там большевая. <сослужит> да. <сослужит> Ладно. Ну ч. Давайте теперь полюс тоже как-то крутая. Почему я черный? Да них хотя бы этот цвет такой на стиль прикольный. Об ah <Рисанов> uh <Elori> а планиру обычный железный. получать Начать и не выгнать что-то Просто Устачил. Не тот в воп... ответ тебе вопросы задаю, вот тогда не надо. сделаны вот тут все ушли у них не упавшего нет ключиков все это узел ПД интересно так. как вот как назвали так так вода ну, все интергулировали деревья вот и все три дня надо да, будешь про ждать людей. целых три дня, пока три дня все скачивалось, наконец три дня прошло, пора идти. Дуус, ну чё кто у нас труп? Это за кого голосовать-то? 3, три, три, 3 что ли? Наши за него не знали. Все за него такие, такие. Еще он скричивый. Ну как что он не был? А нет, был. Nice. Это самое, это самый припорт что ли? Прикольно было. Так чего там у нас? А вот жду в связь идти. В связь у нас тут. Привет. Дивон. Ладно, вот еще... Как вот видите, я, его, я вижу его ник. если слово идет... Так, ну, шел. Ой, он ушел у нас. Еще, еще, чинить нужно. А зачем его чинить? Ох, тут ну, хорошо уже все видно. Чего чинить-то? Да блин, рыбу. Зачем освечить? Освещение-то чинить. Ещ минус 27 градусов. Вс поставили 27 градусов. А бонус. А! нет. Ага. Да какой-то офис? Ч ты обманываешь-то? Да это. Да, это, это зеленый. Да это. Да это Да какой офис? Ой, зачем? Да это не офис был. Чудо, парень. Что пишите в комментариях, что это какая-то комната была на самом деле? Спасибо. Твоя мать. Скил. Я смог, я смог войти, ура! Так вот, вот, обычно нет. О, какая скорость-то хорошая. Ладно, буду буду говорить, не Скорость-то какая хорошая. Что, знаете, я не люблю высокую скорость. Мне лучше нам медленно передвигаться. Кому тоже не нравится высокая скорость? Кому, кому какая, кстати, скорость нравится? Напишите в комментариях. будет интересно почитать. Пожалуйста, прошу выпади импостер. постер, выпади им постер, хотя бы один раз. М, Вообще не понял, не понял, а почему мы? Не понял. Ладно. Побежали в Так. Окей. Окей. Белый, это белый. Белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, не знал белый, что белый, Блин, белый нормальный, белый, белый, это голубой, такие как, блин, рыба, иду, выпадаю. Так. так. Ой. Еще один. Не как вы думаете, где еще нет? Какую карту сегодня еще не играл? Напишите комментарий. Как вы думаете, реально? Давай, давайте вот. Если, если, если, если напишите верно, то вы будете мало красавчиками. Если неверно, то, к сожалению, нет. Ладно. Так. Обмонулся. Почему ещё мой троп то не... А! Да-да-да! да Вот да, это да, да, да, да, да, да, розовый, розовый! Скажи, скажи, это килька, это килька! Да! Ну, красава! Красава! Красава! Просто красава! скажу вот один вроде, тоже на розового цвета он знаешь что он сказал то что труп в офисе в офисе он, он, он точно не был в офисе Ох, все труп точно не было в офисе это не офис был ладно вообще тогда и Сейчас смотрите, я... Вам, вот такие, раз минус два и 3. Да, ребят, выиграли мира очки. Вот хотя бы... Давай, да я это собираю. Если тут... Хотя бы вот. Хотя бы голубой цвет. Все, вы взяли здесь голубой цвет, в принципе, хорошо. А здесь, здесь Я, я, я, не, я буду пусть. Пожалуйста служить либо другой. Если у него двух ботинок не что а. Nice. Изи. Просто easy. Ну все. М. А ч? А ч за ч вы это твоем воспоминать? Ладно. Так, ч мне делать? Опа, так. Ч мне по ч мне делать? Люди. Ну, ладно, давайте брать просто. Ну Не знаю, что поделать. Ну, что мне делать-то? Даже это никакого задания нет. Как? Никакого вообще нет задания. Типа, я должен уйти. Мусор выбрасывать. Нет, это не мо задание. ну что выбрась точно не мое задание, в принципе о ой вот у меня проводка проводка у меня проводка был вот у меня типа проводка так соединяем проводочку хоп хоп хоп хоп все соединили и теперь идем так где у меня там вторая проводочка чё что ты делаешь кнопки чел? Это, это моя вторая проводка? Нет, там она не вторая. Это была другая моя вторая проводка. Где? Конечно же, это судочка. Это, блин. А чего вы, а вы все тут пишите в четвером? Нечестно. А, а, а. Блин, а... Ч ⁇ делать-то? Ладно. Привет, чё? И ч? Ладно. Ч за мне голосовать-то? Для желтого? Нет, я желтого видел. Мне кажется, за него. Мы просто не знаем. Ладно. А Где-то моя проводка? Где-то мое задание? А у меня точно скачивание данных где оно там? А вот вот моя вторая проводка, так, соединяем. А чего? Изи Изи победа! Изи победа, реально. Так не знаю сколько мы там записываем. Вот эти вот так вопросы. Ладно, думаю, ребят, пора можно зак заканчивать, хотя. Ну-ка на годочке к сожалению, стали, стали мы импостерами. Что, ну, очень не, по не повезло нам. Ну, просто, ну, очень сильно не повезло. В принципе, в принципе, я, теперь, я теперь хочу, хочу завершить какой-нибудь хорошей каточкой. Импостерской карточкой дело просто на последнюю карту повезло реально это очень плохо одиннадцать и четыре ну тут вообще как-то плохо на два просто просто прям сус из зрителей сус давай пожалуйста последняя карта да люди ведь последняя карта у нас я не знаю Давай, если не буду не постирать то все удаляю амулс просто выбрасываю этот колб Либо, что сказать, все, все полетели, вот первая точка. где-то да что улететь не дали никуда. Где-то что улететь никуда не дали. чем мне делать? Я улететь хочу. Ладно, я улечу. Вот сейчас прямо улечу. Вот просто вот так вот. Ах. Че, все, за меня-то. Значит, они хотят... Хорошо, просто улетаем. Просто улетаем. Улетаем, улетаем. Все, все, улетаем. Не хочу. Хочу умирать. Хочу улетать. Не хочу здесь. Тут еще дверь блокируется. Все, пока я не хочу с вами видеться. Малвила, марну, ломаю. Вс. Улетаем. Вс, ставим лайк, сигнал, же, колокольчик, связанный. всем пока!